Друзья, всем огромнейший привет! Начало видео забыл записать в сервисе. Вы сейчас, кому интересно, посмотрите то, чему я учусь здесь в ПДР-центре, куда меня пригласили на обучение. Я не все могу снимать в этом сервисе. Мне кое-что запретили показывать. Что вот сегодня смог снять, и чуть-чуть расскажу о том, что я за эти четыре дня успел попробовать, вы посмотрите в этом видео. Видео довольно-таки длинное, чуть больше получаса, поэтому кому не интересно, просто не смотрите. Но видео почти все моменты, то есть на всем протяжении есть что посмотреть и послушать. А, вот штука прикольная, кстати. Это фиговины на этих. Блин, такое, кстати, в малярке очень, очень актуально. Вот эти штуки это типа как, как мелок, но им очень удобно, что он потом спокойно полироли убирается, никаких следов не оставляет. Отмечать косяки. вообще шикарно. Ну дорогой я так понял, да? Такая штука. Белый карандаш универсальный по всем ага. цветам. Ну черный в основном только ну, белый и серый. Поэтому хватает. Только ну, вот можно, можно взять один белый. Можно взять один черный стержень и, допустим, куча а белых. А отдельные как, как вкидывается, типа? Короче, маркировка у этого карандаша я на камеру не могу почему-то снять. Не фокусируйся, зараза. Э так. Артикул 76.8. N. 0. Это ее марк. По поводу насадок. Я так смотрю, тут в комплекте их не так уж и много. То есть длинные, овальные, прямая, Разного рода круглые. Круглые плоские, круглые чуть-чуть с эллипсом короткий с эллипсом и еще чуть-чуть короче тоже с эллипсом прям такого разнообразия жутко дикого я бы не сказал что тут много есть но тем не менее вот они, они тут подобная половина лежит то есть вот они это все одинаковые вот одинаковые вот одинаково это все одинаково то есть все подобное тут реально получается или ну может пять видов если разделить их на подобные да Такие. ну смотри, вот я сейчас отделяю подобные и получается что реально разновидности то есть самих разновидностей ну может там 4-5 да? то есть вот это подобные вот дальше круглые друг другу подо... ух ты, а ты такая должна быть кривой да ну прикольно так называемые делители или ромбики а куда их клеить а так? Я, я вчера им клеил вот они получается с этой плоскостью вложатся ага. в крис. Ага. А так как вот эти части они отгибаются, то есть у тебя. А, короче, можно поместить да. четко в яму его. Да. Ну, в за этот счет этот этого он царапина. лучше за счет такого угу. прицепляется Я понял, и вытягивается. И прикольно. Ну по сути, ими больше всех работает. Ага. Почему, допустим, их много? Допустим, этих три. Иногда бывает длинно, но тебе одно так, чтобы не клеить, и угу. сразу три подряд, да? Чпукой. Ну, еще бывает, они там наступают на них, отламываются. А разница? То есть вот такой не подойдет туда? Вот это, это вот такой же обрезанный. А, это вы сами Это то, вот тоненький кризис, куда ты mm -hmm. крючком не подлезешь, там арки, крыльев там, mm -hmm. и подобное, где можно, вклеиваешься mm -hmm. таким и дергаешь. Понятно. А вообще еще разновидности бывают, кроме того, что тут лежит? Бывает куча, миллионов там. С пупырышками, mm -hmm. шина мощная, шина гладкая, вот как здесь, например mm -hmm. Вот какая неп... вот это непонятно вообще, если mm. честно. Понятно. Бывает вот такое со сферой. То есть у тебя вмять на такая, а внутри, скажем, чуть-чуть подтянутая, маленькая. Вот ты их раз заливаешь сюда. Mm. Тут капелька образуется, она прям капелька туда в повреждение. Uh -huh. и у тебя получается, ты тянешь площадь вокруг и непосредственно глубину Точка, повреждения uh -huh. сразу вытягиваешь. Прикольно. Вот тиди, вот видишь. У а них... что тут, ну, Это просто для площади сцепления mm. такие да. написаны. Мощно, очень, очень мощно. Угу. Хрена рвешь, да? Ну, если, допустим, поддержать минуту-две, туда, почти на угу. А, кстати, да, по поводу минуту-две. То есть выдержка на клея после ну, нанесения, я так понял, там не длительная. То есть полностью нельзя остывать давать ему. М -м -м, нежелательно. Во-первых, тяжело будет отдирать. Во-вторых, ага. может отрать вместе с краской. Ага. А так, в принципе, суть в чем, допустим... Маленькая площадь остывает быстро, то есть секунд 10-15, есть, Прилепил, 10 секунд и да. дергаешь. Уже. Адаптер, соответственно, больше повреждения глубже. Метал uh -huh. какой-нибудь алюминий, либо джип, либо там, американец, там немец, секунд 40 держишь uh -huh. и, и отбиваешь. Да. Понятно. А клей в основном черный, да? Тут? Клей черный, да, универсальный. Когда какой-нибудь джип тоже там алюминий, либо что-то очень сложно, uh -huh. уже берем светлый клей. Это крепче, чем черный да понятно так, ну, пока александр побежит крыло, сделает мы еще пройдемся по инструменту то есть я так коротко сейчас в одно видео воткну все что я тут за три дня усвоил и смог э, хоть чуть-чуть понять что для чего нужно крючки на разновидности да это крючки для работы в дверях через стекольную щель не разбирать дверь вообще разного рода загибы для захода под усилители для низа двери то есть подлезть обойти усилитель и так далее то есть короткий длинный смотря где усилитель расположен с разными коленями разным углом этих колен и так далее с разной округлостью, носики, не носики там насадки на носики. все это для работы через стекло далее, труднодоступные места под усилители, в капотах, в крыльях через фонарики где-то там вдоль усилителей это вот такие вот более-менее тонкие, длинные они уже не особо силовые чисто доводочные есть он прям вообще 3 мм. То есть силовые элементы, силовые части ими не тянутся. Вот они также для сложного доступа. То есть не работа по прямой, а где-то там вдоль усилителя под что-то пролазит. Это уже можно как по работе по прямой. Также и куда-то более менее вскрытую залезть. Здесь идет. Я сейчас покажу, что, что я имею в виду под работой по прямой. Это вот эти вот крючки. Разная длина, универсальная ручка на них, на всех. От того, что разная длина, само собой, разная дистанция работы. И также есть а, разные загибы на разных длинных, под разными углами. А, под закручивание насадок, автономные. То есть, что есть, то есть. На них мы ничего другого не накрутим. Насадки у нас вот. То есть, тут отвертки, резиночки. Есть еще острее, покажу сейчас. Вот она. Другие насадки, прям иголочки. Можно шагрень изнутри делать. Э, нож, что-то там. Ну, и мне ничего не пришлось. Не довелось им поработать. И удлинители, потому что, возможно, подошли под усилитель. И не хватает просто длины, чтобы нажать. Мешает усилитель. Поставили удлинитель. Отработали под усилителем. Далее. Петельки для работы с крышами через зажали в дверной проемы у нас вот тут вот опора остается висеть вот так вот Чтобы тебе то есть остается висеть опора через нее всунули крючок и работаем по прямой по прямой где где где где крючки убрали все мои крючки для работы по прямой то есть есть крюк Ищем зону, ищем, где находится круг, да, и выдавливаем. То есть уже насколько там выдавливать, это тренируемся методом опытного тыка. Понимаем, когда мы делаем накол, не знаю, видно вам или нет. Хорошо, точнее, видно или нет. Потому что мне на камеру, честно скажу, но слабовато видно, то, что я вам тут показываю. Вот тут вот, вот, вот, накол идет я его делаю то есть это работа по прямой потому что ну вот, в открытую часть куда заходим там мы работаем по прямой вот такими вот крюками все остальное это сложный доступ уже там на хвосты китовые хвосты а -а. тонкие крюки это все уже отдельно этим подлазим под усилители куда либо куда мы Куда мы не имеем уже доступ по прямой. А если под усилителем у нас имеется клей? Нож. То есть берем нож, разрезаем клей, чтобы был доступ под усилитель. И проходим нужными нам крюками. Крюков реально много. Реально очень много. Ну, это картинки, да? немецкие, американские. Кстати, вот интересно еще вот эту штуку посмотреть, если мне ее будут показывать. Я попрошу снять, что можно показать. Это нагревом и магнитом. Короче, за счет магнитной индукции происходит нагрев и выравнивание градовых мятин. В основном такое. Также обратные молотки, молотки с мягкими насадками простукивать, прощелкивать это все нужно, короче инструмента реально нужно много, чем больше инструмента вы имеете в арсенале, тем э, более сложные вмятины вы можете вывести без дополнительных трудозатрат а некоторые без нужного инструмента вы просто не выведите но основное в ходу Три вот, дня я ковырялся из того, что мне понадобилось это вот этот один крюк и на него вот эти вот насадки также мне понадобился китовый хвост пару раз и вот эти вот крюки левый, правый средний по длине и ну, можно было взять короткий, но я обошелся более-менее длинным также мне понадобилась вот эта вот присоска для работы то есть мы ее ставим присасываем сюда, вводим крюк и работаем там где нам нужно, то есть по прямой достаем да, вроде все. А, ну вот они то, что мне нужно. Это китовый хвостик коротенький, левый, правый, средненький. А, далее, да, побочек второпластовый. И мы подбиваем плюсики, то есть выступающей части, формируем шагреньку. Вот это вместо молотка. То есть он не крошится, с него ничего не сыпется, когда мы его работаем. И он двухсторонний, то есть можно какую-то большую шишку осадить, то есть поставить и простучать молотком именно осадить. И также мы работаем им, пробиваем. И еще металлический есть пробой, но он очень редко используется. Выбивается наколы, то есть изнутри, когда мы очень сильно выдавили, прям накольчик пошел, это осадится только металлическим. Вот этот сделать яму из него. Ну, Наждачок для подполировки мелкой, а обязательно кепка. Кепку надо одевать на голову. Таким образом, чтобы мы когда работали, мы не видели лампу ту, а видели вот так вот, чтобы нам в глаза не мешала лампа, потому что глаза реально устают. Проходит буквально минут 10. вот я поработал минут 10, да, и ну, надо отойти, хотя бы пару минут походить, там в телефон повтыкать, чаю попить, потому что глаза нагружаются и перестаешь видеть реальную картину. Начинаешь тыкать что-то не то, либо бугров нахерачишь, либо сколов, то есть кепка. В кепке все работают, мне тоже дали кепку сервисную. Такие вот дела. Что еще из интересного можно показать? Ну, пасты полировочные, это индивидуально каждому, там кто с чем привык работать, да? Полировочная машинка, столы для работы, не обязательно такие вот вертящиеся, достаточно хотя бы просто обычной раскладушки, чтобы можно было снять ту же дверь, капот, положить, привязать ее и уже работать, когда она стационарно висит. Вот видно тут еще из зацепляющих устройств, это, это цепочки есть на крючках. Это так, чтобы где присоской нельзя прицепиться, потому что радиус большой, да? Оп, ввели на нужную там высоту, как нам надо, защелкнули, и работаем это все, ну, по прямой, так называемой. По поводу ламп Сейчас покажу. Лампа реально это, это основа, да? без нее ну, не, не получится работать здесь лампы уже э, более такие современные они более дорогие само собой они светодиодные они легкие мобильные можно работать от прикуривателя потому что вот у них гнездов прикуривателя можно от крокодильчиков подключать от аккумулятора то есть ну, довольно таки универсально получается у нее два ряда светодиодов в каждом из ряду еще есть разделение. Ряд холодный белый и ряд э, теплый. Такой более желтый. Э, э, в зависимости от того, кому как, но желтый свет на темные, холодный на светлые. Это как рекомендуется. Но опять же, я бывало включал на красном капоте, там и холодный. Что-то там посмотреть под другим светом. Как будто по-другому смотрится элемент. И то же самое с нижним рядом. Такие дела. А в пару их включать можно, чтобы просмотреть сдалека сразу весь капот фактически. То есть мы можем очень много. То есть два луча мы попадаем почти весь капот. Лифтер нужен будет, не? Ну давай, покажу тебе. Ну а вообще, что там лучше применить? Лифтер или... Смотри, молоток? пользоваться и тем, и другим. Молоком можно делать все. Мини-лифтером не все. Так как он, скажем так, ограничен на плоскости. Да. Во-первых, сюда может грибок зайти не больше, чем расстояние ну, между лапками. А нету лифтеров, у которых регулируется расстояние между лапками? Есть, но они, скажем так, себя, Я пока хороших не видел. И в основном не сильно регулируются. Регулируются только вот, вот так, там вниз, вверх нет. и все. А то есть то, что на ножке раздвигать, а, такого я, я, я пока не видел. Ну еще у него минус какой? Тебе, допустим, надо тянуть. Ну, тоже ребро угу. на жестком месте ты будешь тянуть ты может быть выдавишь здесь а здесь и надавишь. здесь ты надавишь ямки а -а -а. поэтому он очень специфично им хорошо работать где на краю детали где жесткие места вот, где-то можешь упереться ногами в жесткое ямко да. и между ними почему? Но на стойках нежелательно угу. опять же по той причине что ты лапками делаешь себе еще две ямки дополнительные <с>... зато одну убрал да но им хорошо есть потянутая вмятинка допустим по ту же под покраску либо не под покраску, а, скажем, вытянуть, но не до конца. Ну, есть такие mm -hmm. ребята, ну, хотя бы доделать. И ты его аккуратненько, ты когда надавливаешь, ты видишь, что делаешь. Да? Да? Он у тебя аккуратненько стягивает, mm -hmm. стягивает. И ты примерно смотришь остановиться, либо продолжить. Mm -hmm. Так, дальше так, обезжирить, так. да? Обезжирить. Это та же херня, которую смывают клей потом, да? Да. Есть, все одно Одна и Одна и та же херня. Изопропиловый спирт. Так, Ой, ну, ребро. Ну пахнет классно. Классно, да? Еще. Так, вот и пока. Ребра мы скорее всего в чистовую не вытащим. Mm -hmm. не, ну, получается ря рядом сделать. с ребром просто под вот эту вот полку, да? Да. Мы сейчас mm -hmm. вытащим. А смотри, вот эта вот шишка это скорее всего от удара, да, пошла рядом? Вряд ли. То есть Но, она могла быть? Скорее всего она была, потому что если шишка удар... была, была бы да. какая-то. Так, а это есть? сейчас будет вот этот вот кривой, да, который... Да, вот этот кривой. Так, и давай вот так вот. Ну <свечес> а, вот и, соответственно, еще молотки. Да. Этот 1,8, mm -hmm. этот 5 килограмм. Mm -hmm. Соответственно, этот, ну, почти везде тоже универсальный. Там 1,4, 1,6 килограмм, 1,8. Этот в основном используется на джипах там если пороги просят вытянуть mm -hmm. какие-нибудь места уже где поцарапано под жестянку уже, под покраску то есть вот этим где, грубо под... жесткая сила да. Да. да, то есть под итог то есть тут минимум да. не, не да. грубо, грубо говоря, как мягкий споттер а как она вот эта штука прицепится к этой сейчас переходник какой-то а. с той стороны смотрю так. понял а. А. Также здесь прицепился а и потянул я понял так, ну, а б... еще легче есть, чем 1,8? ну вообще бывает? 1,2 по-моему еще есть Хм. Или 1,4. По-моему, 1,2 еще есть. Чупунг. А бить надо, чтобы оторвало или нет? Не всегда, не всегда. Вот здесь ребро будем бить на отрыв, скорее всего, мы с ребра краску сорвем. Поэтому, он ну, чуть слабее. Ну, капот не крашен. Поэтому, может быть, не мы сорвем. Вот нормально но остальное уже ну, то есть второй разклеить тут не стоит да в принципе давай попробуем сделать попробуем. полностью здесь уже можно но в любом случае если что-то уже дорабатывать крючком да. аккуратненько пробежать это более подконтрольно угу. и тебе проще забить угу. либо поднять крючком здесь же что у нас ребро по сути встало но ну, ребро да чуть-чуть надо сделать рядом тут больше слева даже вот, вот такой можно попробовать либо такой угу. примерно по размеру либо треугольник взять и вот этой плоскостью к ребру то mm -hmm. как раз и будет тянуть uh -huh. как раз его сейчас и попробуем а то что рядом сейчас справа пошло чуть-чуть в плюс да Ее сейчас не надо сажать надо но мы пойдем против правил а у меня, кстати, дома была проблема, у меня были грибки, угу. а, но ну, я их м, тянул такая, как знаешь, винтовая чуть-чуть Как потерял. Да, блин, отрывается от гриба клей. В основном. Это хорошо. Когда остается шляпка, а грибок остается. Да. Это хорошо. Это, скажем так, вероятность больше, когда ты так отрываешь, что у тебя остается краска. Когда у тебя отрывается вместе со шляпкой, ага. то. Еще пару раз, скорее всего, краску либо лак ты оторвешь. Ага. Там даже, когда я оторвал, там даже следы остаются, что вот лак сейчас как будто ага. пойдет уже. Поэтому, когда след, от клей остается на капоте, а грибок ага. остается в обратнике, это хорошо. Ага. Также важно, вот ты когда держишь, тянешь одной рукой вверх ага. и второй вверх. Как я и говорю, да. что склей остался. Это хорошо. Ну Я обычным спиртом смывал. Нормально смывает? Ну, в принципе, только надо подождать чуть-чуть. Он прям под, проникает под него. И, ну, тут ну, в принципе, такая перетянут. схема. Здесь уже все. ну лучше перетянуть, легче садить ага. Сейчас, в принципе, забьем. Так, осаживать вот эти же все. То есть металл тут вообще никак. Можно есть. таким. Можно пуля насадить вместо что большой попали. резиновой. Вот В смысле, а вот здесь чуть-чуть шишка есть. А, я понял. То есть, берем обычный Другой пробойник теперь. стандартный. А остальное чем лучше делать? Крючком или крючком? Лучше всего крючком, если доступ есть, и возможность а есть то... починить крючком, лучше крючком, безопаснее. Ну, как бы есть, да. В принципе, можно это сделать и клеем. Но ребро еще не ровное, само а, ребро, да? еще не ровное. Еще забивать, а забивать. А градовые мятины в основном чем, клеем или крючками? Смотря какие вмятины. Бывает иногда на крыше, пускай 15 вмятин, допустим, 10 делаешь клеем, а оставшиеся какие-нибудь острые клеи не берет, либо закрывает. Приходится так или иначе разбирать крышу и угу. чистить все равно крючком, ну, потому что, что на острая. Короче, клей это не выход из всей ситуации. Клеем просто упрощает, ускоряет процесс. Здесь а, да, что-нибудь из повреждений, что можно ну, вытянуть чисто клеем? Можно. Ну так да, просто глянуть, показать. Все можно. Давай, может, убираю крючки. 11. Ты пока ну, там повреждений наделал. А мы пока Вот эти три, видишь? Угу. Эти три можно убрать ноль. Да. Возможно получится даже с первого раза. А это будет обратным молотком или этим. Да. А давай одно обратным, одно мини-лифтером. Угу. примеру, вот это сюда. По-хорошему надо брать карандаш и в центр ямы там делать себе пометку, точку, точку да. ставить, крестик, как угодно. Ну, опять же, это если нет опыта, да? Там, да. Это... А этот карандаш не мешает клею? Нет. То есть, в круглое клеим круглое? Да. Ну, желательно вклеивать адаптер по форме повреждения. Ну, к примеру, вот я таким и круглые клею, и квадратные, mm -hmm. и треугольные, и кризы, я эти полоски делаю им. Вот mm. ну, я уже просто не привык Так, давай, правый делаем обратным молотком, mm -hmm. а левый делаем мини лифтером okay. А еще какой нюанс Когда отклеивать, можно определить следующим образом вот. Трогаем ногтем сам клей mm -hmm. Если он теплый, но к ногтю уже не пристает В принципе, его можно дергать mm -hmm. Но тут еще пристает тут Стало еще... быть, еще ждем чуть-чуть Поехали, то есть давай где-то, ну в среднюю силу. А, так, ну, а тогда... что, не сняли? Сейчас, с ними не подлезет. Угу. Ну, то есть тут мы... Просто посмотреть. Именно не до отрыва, да? Да, просто если... посмотреть а как... а какая нет, сила. Нет, если оторвать, то <laughs> может шишка бы сразу. Но ну, может и шишка? Нет, просто кому-то проще шишку потом забить. Ага. У нас так как видеосъемка. Пробуем экспериментально. Да, ну, вот даже уже Даже шишка. вот шишка. А если пуще все медиа более вон было бы был здорово. Ну, то, то есть, есть... она плавненько, да, аккуратненько забить и очень пол. приятно. А кстати, зачем лошадь засаживать? Вот это резиновое или Можешь и этим, и тем. Ну то есть глобально. Он, он, он в принципе мягче. Но разница вот этим просто будет мягче ага. и Вот именно такое место. Угу. Чуть шире длинная полоса, можно взять большой резиновый, чуть, uh -huh. а узенькая, все тоненькая, вот уже обычным, маленьким. Либо белым, либо силиконовым. Uh -huh. Так, и давай тут сразу. А, тут регулируется эта да, ручка. То есть поднесли, uh -huh. натягиваем. Все, лапки встали у нас и потихоньку возможно даже сейчас оторвется угу. также Дергать, то есть небольшое но обратно молотку мы дергали в полсилы угу просадите все а вот давай третий сейчас как раз попробуем обратником Ну уже прям в полную силу да, скажем так, да немного чтобы дури было а есть еще меньше грибы есть но по-хорошему они не тянутся. а если допустим вот сейчас нанести вообще капушку совсем Значит, давай время ну скорее всего держать не будет Потому что площадь повреждения большая, грибок сам больше, чем пятно клея. А -а -а. Соответственно, у тебя там по закону физики держать просто Нет, не будет. Отрываться. То есть сила большая, а -а -а. А вот эта подушка, которая сцепляет, она маленькая. Нет, кольца. я почему-то спросил за вот, даже, точнее, имеем повреждение. Клей должен выступить за рамки повреждения, или он должен четенько по границе закончиться? Ну, как, прав как правило, он выступает, ну, в принципе, не критично. Mm. Ну, нежелательно. Придумаешь, думаешь, кто-то это... Да. Улетели. Загрузли. Тут, честно сказать, не, не, не, не, не намного сильно больше. А удар сильнее был, да? Да? Ну, быстрый ну, выше, удар, выше, он делает конечно. больше, как бы острый подъем. То mm -hmm. есть маленькая площадь поднимается. А удар, скажем, с меньшей силой поднимает больше площадь вокруг mm -hmm. повреждения. Поэтому с этим тоже надо как-то думать. Давай. Mm -hmm. Тоже уважно. забить будет вот. ну, не бликовало не классно конечно ну, как-то так не лазить крючком ну придется лазить крючком. Где? В Где? Ну, клей существенно не просто. я имею в этом случае не лазить крючком а это да то есть если это на крыше есть две мятинки да это их да. демон в шишку бы но опять же перед клеем всегда спрашиваем нет ли пленки и крашеная часть или нет украшенная ну, или нет можно толщиномером проверить или тогда на вас увидеть а пленка а пленка ну, можно. Не там тоже гарантии нет. Даже если хорошая пленка, ты можешь либо ее потянуть, ты можешь ее оторвать, либо клей может ее как бы, грубо говоря, прожечь. Ага. То есть, а крючком можно сделать? Крючком да? можно. А пленка просаживается нормально к этим пробойником, ну. ну, если там надо что-то аккуратненько. Если аккуратненько просадишь, можно и потом пройтись голограммой ага. и губкой. Uh -huh. То есть там следы возможны, но их видно не будет. Uh -huh. Это будет как вот шагрика Ну там понятно, да, все пленки, пленки тем более крупные всегда ты как да. очень сильно. Да, то есть отвечает. это видно. Кстати, ну, я про вот эту вот пленку первый раз услышал где-то в 2014 году. Просто услышал то, что они там появились, да, вот там супер, все, пипец, прямо. Крючки больше не нужны. если бы. Если бы, если бы. Если бы. А дорогая? Не знаю. Наверное. Ну, я не думаю, что прям доступно всем. Я бы себе в гараж такую не купил, наверное. Дорого. Это вот в основном для ребят, кто живет и работает в градовых регионах, кого град кормит. Если там разовый случай, либо ты очень ленивый, тебе позволят средства возьми. Да. Ну, вот так. Вот именно для тем, кому важна скорость, Вы... кто работает непосредственно с градом. То есть такую же мятинку и можно. можно? Ну только здесь, ну да. Ну там, где не ну, усилитель. Да. Mm -hmm. Давай, включим, ну, Мы работаем в основном 80%. процентов. Mm -hmm. Не бьется только? Нет. Ну не знаю, я не баловался, не пробовал. ну я так всех слышу. То есть прям по цент центрам головки mm -hmm. стараемся попасть в мятину. То есть нажали. Ух okay. Прям видно, как момент. А рейд сюда. Ну да. Ждем, пока чуть подостынет, тогда, ну, тогда по можно... 55. осаживать. Сможешься. А то есть этой фигуркой можно шишку наденуть? Да. Чувствую. Либо давай попробуем отсечку... 0,5 секунд. Он сам, приготовляешь да. Он сам, да? Вот, нажимаешь. А, Дальше секунду, я попаду, как-то поставь ноги, чтобы на просвет было. А то я вижу, а на камеру реально не видно. Нет, просто ноги ну вот так вот, чтобы И, просвечивались. Вот. Не знаю, будет оно видно или нет, но оно реально, то есть когда глазом смотришь, прям четко. А если как бы чуть подальше убрать, чтобы… Вот как? Видно? Угу. Ага. Cool. Вот, уже горячий, уже можно спалить. Ну, то то есть, уже... пережечь пережечный косячек можно Можно, с дуру все можно. можно, сдуру, все можно. <laughs> особенно, особенно внимание, белые светлые детали. Mm, Желтые пятна. Желтые пятна будут. Пятна, да. Также можно сделать что сделать? То есть принцип работы у меня практически ты замыкаешь э, через металл и проходит ток и накрывает. Да. Магнитный дупс. Mm -hmm. Где-нибудь есть? Ну, герметик. Герметик. Да, герметик. Герметик. Так, собственно, здесь у нас усилитель. Mm -hmm. С Герметиком бы еще показать где-нибудь. как mm -hmm. раз вот усилитель. То есть здесь работать он не будет. Там хоть, хотя бы Чтобы... среде, да. Вот. То есть вот. А -а, вообще, он даже... Он даже да. То Поэтому усилитель и герметик. Герметик либо срезаем, mm -hmm. либо не делаем. Усилитель только крючком либо клеем А этот прибор уже в этом месте ничего не сделает. Mm -hmm. И также край детали. Ну там где мощный заворот, то, что -то такое, да? Или возьмем те же ребра. Блин, ну на ребре даже крючком, вот я пыкал гораздо жестче все. И... Видно тебе? Да, да, да. А, ага, вот так четко вот так. То есть он. Общая как... плоскость идет, а. То есть эффекта нет, то он остынет, ну, все, опять сыне сюда. Ну круто. То есть, если стоит. тут еще 2-3 цикла сделать, все Так да? Также вот да. поднял, остыло, чуть осадил, опять. Да. Так, еще из того, что не сказали, это элемент должен быть. Рабочая комнатная температура в районе 18 где-то хотя бы. То есть заехала машина, оставляется, нагревается, либо принудительно прогревается, сушится. И потом только работается. иначе можно оторвать краску. Поклею в принципе все. Остальное это опыт сын ошибок трудных. Набивать руку, набивать руку, набивать руку. По именно работе с крючками. Показать я прям глобально сильно ничего не смогу, потому что я сам ковыряюсь и ту вмятинку, которую мастер делает 5 минут я делаю 30 минут и то не прям уж идеально под лампу Так, да, да без лампы допустим братья тут вот тут вот, вот, сегодня было длиннейшая яма то есть я ее вывел на эту лампу не видно ставим вот эту лампу видно где-то в шагрении ямка где-то такой микробугорок, который я гоняю туда-сюда то есть не могу не могу довести идеально на лампе потому что опыта 0 поэтому имею инструмент Берем что-нибудь тренировочное, тренируемся, тренируемся, еще раз тренируемся. Как-то так. Попытаюсь зайти еще в офис, попросить, чтобы рассказали по инструменту, какие есть наборы готовые для старта. Ну, не обещаю точно. Пока что на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.